Ты даже не представляешь, как я люблю глубокую езжену. Разве не согласны, что звучит у так ностальгия? 80-е годы эти странные люди с волосами одеты в яркую одежду и веселятся, как будто завтра не наступит. Но мне все равно. мы оба не родились в этом десятилетии я должен признать, я действительно разочарован. Я надеюсь, что наконец-то сдался на полпути. Вот ты как настойчивый чир. Может быть мне вновь закройник на твою голову, если действительно не хочу чего-нибудь тоже. Итак, пришло время немного ностальгии. Ты помнишь его не так ли? ты конечно ты помнишь, но смотри на него, как тихо, как улыбается, Жаль, что ты его убил. Что это было? Я просто говорю правду. Достаточно Вперед и смерть. Черт возьми, такое происходит, что с глаза. Голоса... голоса, что не говорит отец Ты Тоже говоришь, чтобы улыбаться Да, улыбаться, без с... тебе просто нужно улыбнуться Таучфайлс, ностальгическая технофобия Слышь мой